Всем привет, дорогие зрители, с вами Шиктос, как вы знаете, я делал первую часть про блогеров-русофобов, теперь этот список пополнился вдвойне, да и вы предложили снять вторую часть, поэтому добро пожаловать на новогодний выпуск. Возьмите с собой конфетки, чаек-кофеек, и пошлите вместе со мной смотреть на этих блогеров, погнали! Сегодня хочу порекомендовать вам свой второй канал, на нем я буду проводить стримы и делать ролики, как по мне лучше иметь два канала, чем один, поэтому заходите, подписывайтесь и ждите контент на этом канале. Канале. Евгений Чернявский, а проще Shadow Шэдо так на своем втором канале выложил пропагандический ролик для маленьких фанатов. Давайте взглянем на этот видос. Честно говоря, из России я хотел переехать еще 24 февраля, когда началась война. Очкошники, как принято, сбегают из страны. Хм, странно, зачем ты хотел уехать из страны 24 февраля? Это что ли акция такая в поддержку Украины? От нашего лучшего друга Игоря захватили российские войска. Мне стало интересно, почему Евгений не записывал антивоенничество? Ролики в 2014 году: конфликт на Украине спровоцировал США вместе с союзниками из НАТО. Делают они это не просто так, а с целью ослабить Россию. НАТО и Евросоюз поставляют оружие в Украину, тем самым нарушили международное право, и в том числе пошли против своих же принципов. Украина без их помощи давно бы проиграла, и это факт. В этот момент я даже сделал дреды в цвет флага Украины просто потому что уже не знал, как выразить свою позицию. Боже, такая кринжатина самое тупое, что можно было придумать. Как вообще волосы могут дать какой-то знак поддержки, помочь людям в военных действиях волосами? Самое гениальное, что мог придумать этот автор. И чтобы вы понимали, он снимает Майнкрафт. Потом не удивляйтесь, почему в комментариях дети обсирают Россию, посмотрят пропаганду и пойдут делать то, как им скажут украинские блогеры. Просто послушайте голосовые этого умного человека в телеграме. По полям, по полям, все едет к нам. Почему он Бебрачух? Я не знаю сам. И этот человек. Человек рассказывает политику детям. Это пиздец. По словам Евгения ему стыдно за военных России, что они якобы делают преступление. Мне вот стало интересно, почему они рассказывают, что военные из Украины швыряли на Донбасс ракеты и киноцидили мирное население. По его мнению, это разы не преступление. Почему Евгений про украинских силовиков ты не расскажешь? А потому что он насмотрелся телеканал ICTV. Там же никогда не расскажут о своих косяках. Ой, сбежал из России, оказалось, и в Казахстане есть свои проблемы. Перебувальщику даже здесь не повезло. Он реально думает, что в других странах будет все идеально. Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале мобилизации. Чтобы ты понимал, мобилизация есть и на Украине. Люди из Украины тоже мобилизируются. также и в России. С этим ничего не поделаешь. Это политика. Я все же очень и очень хочу домой. Я не знаю, веришь ты мне или нет. Соответственно говоря, из России я хотел переехать еще 24 февраля. Ну даже сейчас ты переобуваешься. Сам мечтал, как побыстрее свалить в Казахстан из-за безопасности. Хотя тебя в России никто не трогал. Тут уже говоришь о каком-то возвращении. Боже, ну реально бред. Ты обсираешь наших военных из России. Свалил из страны, когда ты Россию называешь агрессором и резко говоришь вернуться обратно в Россиюшку. Вот просто одним словом. Ты долбоёб. Ты долбоёб. Ты долбоёб. Ты долбоёб. Сам говорю в начале ролика о том, как ты мечтал переехать в Казахстан. К концу ролика ты говоришь совсем противоположное. Вот как с таких авторов не кринжовать? На ходу переобувствовать и все в одном ролике, ты определись уже к гении мыслей, просто смотришь на этот кринж и ловишь фейспаум. Я вряд ли как-то смогу повлиять на ситуацию, которая сейчас происходит в мире. Правильно говоришь, твоими тупыми высказываниями ничего не сделаешь. Особенно с твоими волосами мы поняли, насколько ты несешь бред детишкам и самому в том числе. Я в шоке просто с этого глупого Евгения. Такую жесткую переобувку, честно, впервые вижу. Надо же постараться на славу. Никита Федоров снимает исторические и политические ролики в Майнкрафте. Он снял ролик о вторжении в Украину, произошедших событий в Украине с 2014 года по 2022 год в Майнкрафте. Больше всего меня удивляет, после просмотра этого ролика автор затронул только Россию. А Украину оставил невинной. Интересно, почему автор не показал события в Небесной Сотне, не сожженных в Доме профсоюзов, кричалки на митинге провокаторов москаляку-нагеляку, почему не рассказал про Аллею Ангелов, Горовскую Мадонну, обстрел уганской администрации, нападение националистов на половину обез... Заруженных полицейских. Конечно, мы этого не покажем. Это же невыгодно для украинской пропаганды. Концовка видео бьет по всем фронтам. Можно утверждать, что так могли делать и украинские военные с женщинами. Так как любая страна в конфликте будет показывать для себя удобную пропаганду, поэтому здесь все неоднозначно. В следующем в очередь попадает канал Глюк. Данный ютубер снимает летсплеи по различным играм. Посмотрев его ролик, нужно поговорить. Я сейчас нахожусь не в России, я сбежал из страны. Я, если честно, гела такого нытика и лицемера он в ролике жалуется что ему больше платить не будут можно поддержать меня материально просит у подписчиков скидывать ему бабки на содержание хотя свалил из россии теперь топит за украину в комментариях обвиняет русских людей за бездействие а сам сбежал из страны да и почему-то он не стал проводить денежные сборы пострадавшим людям от конфликта патриотом украины же стал так ведь ты сам по сути ничего не сделала русских только обвиняешь естественно в таких условиях я не могу огонь Продолжать публиковать ролики также, потому что на каждый ролик примерно уходит 20-25 долларов на его создание. Тем временем Глюк просит у людей денег, потому что ему не хватает 25 долларов делать видео каждый день. Теперь этого не будет, теперь у нас а, нету денег, поэтому ролики сейчас будут выходить раз в неделю. Но почему-то ходить в куб у него деньги имеются, а делать ролики сразу нет. Получается не состыковочка какая-то. Смешно смотреть на то, как ты обвиняешь всех русских и говоришь это детской аудитории которые кроме игрушек и игр ничего не знают. Ты сам бездействовал и ничего не сделал, ну как ничего, сбежал. Следующим пациентом становится обзорщик фильмов и сериалов каналы Котика. Данный автор снимал свои обзоры исключительно на русском языке, но после того, как начался конфликт России и Украины и Котика переключился на украинский язык. Так еще и выложил пропагандистский ролик с призывом выйти на митинг. Сейчас народ должен попытаться остановить свое государство. Да и все прекрасно понимают, что на данный момент эти митинги никакой пользы не сделают. Вот наглядный пример. Были протесты в Беларуси. Они дали всем понять, что в митингах нет никакого смысла. И все эти призывы от украинских блогеров просто бесполезные. А это вы первые начали. Зачем вы 8 фильмов сами же бомбили свой Хогвартс? И котик умудрился даже сделать анимацию со всей этой ситуации, но только в агрессивном формате. Я живу в русскоговорящем городе Днепр. Мы всю жизнь говорим по-русски. Меня ни разу в жизни не притесняли за это. Я не знаю, кто и зачем оправдывает то, что здесь происходит. Твои слова о том, как вас в Украине не притесняют. Может, ты знал такого человека по имени Олеся Бузякова? Он был писателем, журналистом, поддерживал федерализацию Украины и ее независимость, а также развитие украинского русского языка на территории Украины. Олесь Бузина критиковал новую украинскую власть и выступал против Евромайдана. В Киеве застрелили Олесь Бузина, нашли двух подозреваемых в его убийстве, но вскоре их отпустили. Был суд, что за полищика подозреваемого в убийстве неизвестные лица внесли залог в размере 5 миллионов гривен. Итогом виновных никто не нашел. Дело замяли. Случившихся на Евромайдане виновных также не посадили. Вот она свобода слова на Украине. А вы еще говорите, людей никто не притесняет. Меня одного удивляют такие авторы, которые аполитичны и вовсе не шарят за политику. Но после конфликта России и Украины, как якобы опытные политологи, начали втирать людям свою литейшую пропаганду. И котика, любая сторона будет всегда приукрашивать. Вот ты говоришь, не согласен, что некоторые вещи делают ваши украинские солдаты. Тогда смысл, вот ты пишешь все это. Опять однобокая позиция. Это все ваши, но не наши. Ваши в кавычках не развязывали, а потери мирного населения на Донбассе в 3000 человек с 2014 по 2021 года. Думаешь, это сделали не ваши? Почему вы русских скидываете под одну гребенку? Но вы при этом свои косяки на Донбассе не признаете, а только шутите про 8 лет. Самая тупое ты котика начал обвинять Купленого и Бэдкомедиана в молчании. Вот давай просто рассудим. У Купленого большинство это школьники. Вот как ты себе представляешь, Школьники выбегают и кричат лозунги, тем более их всех пересадят. Какой смысл, скажи, он как и ты ничего не сделают. Говорить об этом еще детям и школьникам зачем? На игровом и развлекательном канале. BadComedian не молчал, сделал обзор на русскую и украинскую пропаганду в фильмах. Да и он никогда не молчал, высказывался против депутатов и киностудий. К примеру, блогер Винди сам хоть и украинец, но он очень адекватно высказался про ситуацию с Россией и Украиной. Он не стал винить какую-то определенную сторону, просто пожелал людям здоровья тем и тем вот это я понимаю блогер достойного уважения понимает что агрессировать и выкладывать политику нет смысла многим украинским блогерам стоило бы брать с него пример на очередь попадает канал game data это даже не простой канал с игры грехами а канал с русофобскими высказываниями спросите почему каждый его ролик это политическое вылизывание он в обзорах старается задеть русских просто посмотрите на это минус грех за правдивое изображение русской армии подобного которому я еще не встречал алекс удивляется военным преступлением в отношении россиянской армии бандера смузи отлично сочетается с телом русского солдатика вы понимаете в обзорах про игры он умудряется ставить политику о том какие русские плохие хотя в своем ролике говорил мы все единые. огромный пласт нашей аудитории это русская русскоязычные люди это русские люди такие же как вы как я Переобулся, что сказать в комментариях отвечает агрессии на своих русских подписчиков и там не один автор на этом канале а целая команда Смешно от того, насколько авторы лицемерят. В их магазине по продаже игр продают игры за валюту рублей. Вы же ненавидите русских. Почему сделали доступность? Но в донате вы выставляете гривны. Боже, что за двойные стандарты? Кормить себя за счет рублей это отлично, обсирать русских людей тоже отлично. Я задаюсь только одним вопросом. Они... Бануты что-то. Перебывается он, конечно, на ходу, но и в сообществе сначала выкладывают на русском посты, потом по несколько раз выкладывают на украинском, возвращается опять на русский язык, вот это я понимаю переобувка, Автор этого канала бесподобно показывают свой кринж, браво! Финальным пациентом становится канал Фраун, я не буду в этом ролике докапываться до каждого слова, скажу про него вкратце, хочу сделать реакцию на его ролик на стриме, сделаем стрим на новогоднем марафоне, касательно канала Фрауна, как он сам говорил, вроде как живет в России. Но почему-то автор никаких слов не говорит насчет Донбасса, только о том, как их бомбят. О геноциде на Донбассе не единого слова, о чем говорить, когда автор постит преувеличенные потери. Всем понятно, что любая сторона будет приукрашивать или принижать. Но автор BTS говорит о многом, только Россия везде у него виновата. Хвалить квадратноголова, быть в числе с этим психически больным человеком, это уже перебор. А поддерживать Иванга и его песни кринжовья вдвойне, постить также фейки в своем сообществе Норма. Да и этот пост уже опровергли, новость 2020 года, украинцам кайф постить фейковые новости, да и зачем ты лезешь в политику, снимал бы свой сталкер, да какой нафиг сталкер, когда у тебя канал на дни и просмотров-то уже нормальных нет, закопал сам себя получается. Вот ты сам считаешь Россию плохой, а почему ты не уехал отсюда, в свою Украину за которую ты так ярко топишь, а то получается какое-то лицемерство. Фух, ребята, если честно, не ожидал от этих блогеров жесткой переобувки, пишите ваше мнение по поводу этих блогеров. А так хочу поздравить своих подписчиков с наступающим новым годом. С вами мы преодолели непростой путь. Я очень благодарен тем, кто меня постоянно смотрит и поддерживает. Вы реально лучшие ребята. Спасибо вам огромно за проявленную доброту. Желаю вам всем провести хорошо этот новый год, чтобы ваши желания исполнялись и вы доходили до своей цели. Хочу сказать к дополнению, что я проведу новогодний стрим 31 декабря на своем канале в 2 часа по МСК. А также открываю марафон стримов на своем канале. Буду каждый день делать стримчики, буду всех ожидать. На этом заканчиваю. С вами был Шиктос. Еще увидимся.